Для Бога жить святое приглашение, для Бога жить, то долг души, для Бога жить, то призывка спасенью, для Бога жить, для Бога жить. Для Бога жить, то призывка спасенью. Для Бога жить, для Бога жить. Для Бога жить, Христова кровь что грешный с Богом при. Чтоб каждый грешник мог Иисусу отдаться для Бога жить, для Бога жить. Чтоб каждый грешник мог Иисусу отдаться для Бога жить, для Бога. Бога жизнь Хоть мир врачной Встречает И кровь И смерть грозит тоже жребий сел, В всех, кто пламенно желает Для Бога жить, для Бога жить Для Бога жить, ведь Он не оставляет Того себя, кто не щадит Да лишь одно в душе решает, для Бога жить, для Бога жить, но твердо лишь одно в душе решает. жить, пускай волной последней Пройдет по миру Для Бога жить нельзя уж больше медлить Христос грядет, Христос грядет Нельзя уж больше медлить, Христос грядет, Христос грядет.